Вот, ну и, как вчера мы слышали в докладе Алексея Львовича, Семенова математика занимается в основном всего тремя вещами. Это определениями, доказательствами и вычислениями. Ну вот, собственно говоря, я буду говорить о вычислениях больше. Вот. И, значит содержание моего выступления ну, вот она здесь представлено, но я разобью его на блоке значит сначала я неформально определю э, тему выступления потом э, значит э, представлю некоторые общие факты о примитивно-рекурсивно представимых структурах и о полиномиально вычислимых структурах э, вот э, Затем э, проиллюстрирую э, некоторые понятия и результаты этой теории вот, э, на конкретном случае э, числовых полей, э, полей вещественных чисел и, и комплексных чисел. Но и, э, эти так сказать, результаты по сложности представления таких полей имеют некоторые приложения в линейной алгебре, ну и даже страшно сказать, к э, численным решениям дифференциальных уравнений. Вот. ну, если будет время, даже еще попытаюсь какую-то мораль из этого извлечь. Вот, ну, под структурой будем понимать, значит, счетно-бесконечную алгебраическую структуру конечной сигнатуры для простоты. Ну, достаточно общий такой объект. Вот. Ну и как известно, эти объекты очень подробно изучались в рамках вычислимой теории структур, которая в настоящее время является очень богатой областью теории вычислимости. Вот. Ну, ключевым понятием в этой теории является понятие вычислимо представимой структуры, вот. Это просто структура изоморфная структуре, у которой э, э, универсум это множество натуральных чисел, а все э, сигнатурные функции и предикаты вычислимы. Вот, ну использу... вот эта вот, как бы, американская версия этого понятия была еще, так сказать, независимо российская или советская версия, которой, которую я точно сформулирую чуть позже. Ну вот, используя вот эти эквивалентные понятия, вот, проблемы вычислимости в алгебре и теории моделей были изучены ну, с колоссальной с огромными деталями, то есть это полная такая теория, в которой не просто получить какие-то принципиально новые результаты. Ну, в Советском Союзе эта теория была инициирована Анатолием Ивановичем Мальцевым, потом продолжена Ершовым, Гончаровым, ну и потом пошел экспоненциальный рост. И сейчас, я думаю, значит, параллельно аналогичные, так сказать, результаты делались на Западе, в основном в Соединенных Штатах. Вот. Ну и сейчас это, в общем, как я уже сказал, огромная теория. Я думаю, сотни публикаций, точно я не считал. Вот. И э, все было бы хорошо, но, э, как видно из определений, в этой теории, Э, так сказать, э, берется общая вычислимость. Общая вычислимость, то есть э, вычисления не только могут быть э, так сказать, очень долгими, они могут быть, ну, в некотором смысле бесконечно долгим, потому что в принципе невозможно, э, в принципе невозможно измерить число шагов вычислений. И, конечно, для компьютерных приложений это налагает определенное э, ограничение, поэтому в приложениях только... Э, Структуры, которые представлены так сказать, с ограниченными ресурсами, могут быть практически реализованы. В этом сообщении я изложу достаточно схематично и постараюсь неформально некоторые так сказать, результаты некоторой недавней относительной серии работ, но в основном они части из которых совместно с Павлом Малаевым, и часть совместно со Светланой Селивановой. Вот. И, ну, когда мы переходим от общей вычислимости к вычислимости с ограниченными ресурсами, возникает много новых нюансов, например, эквивалентное понятие общие вычислимости становятся не в этом контексте, и возникает много вопросов, какие из этих понятий более естественные, какие менее естественные и так далее. Поэтому э, я думаю, что содержание вот этой теории, э, так сказать, э, представимых структур, оно еще недостаточно сформировано, непонятно, собственно говоря, какие же понятия окажутся в конечном итоге основными и наиболее часто встречаемыми наиболее важными понятиями. Но вот я, как я уже сказал, остановлюсь на двух, так сказать, видах вычислимости: это примитивно рекурсивная вычислимость и полиномиальная вычислимость. Вычислимость полиномиальное время. Ну, с полиномиальной вычислимостью особо ее представлять не нужно, потому что так сказать, это первое такое до сих пор хорошее приближение вообще к вычислимости, которая практически реализуема. С примитивно-рекурсивной вычислимостью нужно будет сказать некое, некое обоснование, почему это интересно для приложений. Ну, я надеюсь, такие слова найти. Вот. Ну, частично вот они представлены на этом слайде. Значит, а, а, ну, Как я уже сказал, вычисление с неограниченными ресурсами, если в терминах программирования а, посмотреть на такие алгоритмы, которые реализуют вот эту общую тьюринговую вычислимость, они вот включают в себя такие а, конструкты, как а, циклы, такие неограниченные циклы. Но пока какое-то условие, Истина, выполняй какой-то оператор. Вот. Ну, или повторяй какое-то действие до тех пор, пока некое условие не выполнится. Ну вот это как раз э, очень такие неприятные операторы, из которых, э, ну даже если математически доказано, что цикл конечен, что чаще всего и делается как бы вот, в надежных алгоритмах, то э, вот число шагов вычисления невозможно ограничить принципе просто. Вот, поэтому, значит, примитивная рекурсивность она как бы является первым шагом вот к, к тому, чтобы разделить вот общую теорию вычислимости для структур от вычислимости с ограниченными ресурсами, потому что хотя время работы примитивно-рекурсивных алгоритмов может быть колоссальным и конечно практически они тоже а, не очень-то а, реализуемы многие из них тем не менее вот они позволяют отсечь вот эти вот неограниченные циклы например то есть это уже первый такой принципиальный шаг а, в направлении более практических вычислений и а, ну как показывают даже некоторые работы а, значит а, ну, довольно часто, если доказано, что структура примитивно-рекурсивно представима, то она оказывается и полиномиально представимой. Но, конечно же, не всегда. Вот. Ну и вот теперь я перехожу к более формальным значит более формальному изложению. Вот на этом слайде представлено определение Анатолия Ивановича Мальцева уже вот, э, как бы в советской или российской традиции, э, вот, что э, структура э, являя, Он использовал термин конструктивизируемая конструктивность, на мой взгляд, не очень удачно, потому что с конструктивной математикой это не всегда, так сказать, хорошо соответствует. Ну вот оно закрепилось в литературе. Значит, система называется конструктивизируемой, если существует нумерация основного множества, то есть сюръекция из натуральных чисел на универсум этой структуры, такой, что как бы, по номерам можно вычислять все отношения на структуре, функции на структуре, ну и отношения равенства тоже. И легко понять, что вот это определение, оно эквивалентно приведенному выше определению сказать американского стиля ну сейчас в литературе доминирует вот это американское определение на самом деле легко видеть что они эквивалентны поэтому сейчас все это перемешано так сказать и я тоже даже иногда буду эту терминологию так сказать использовать и ту и другую терминологию вот но ну, теперь я перейду к примитивно рекурсивно представимым структурам но ну, это делается в принципе довольно просто вот вот в этом мальцевском подходе но ну, для этого нужно так сказать некоторые вещи ну просто грубо говоря вместо общей рекурсивных функций взять примитивно рекурсивные функции и вместо рекурсивных предикатов взять примитивно-рекурсивные предикаты. Вот тогда мы получим понятие примитивно-рекурсивной конструктивизации данной структуры и понятие примитивно-рекурсивной структуры. Вот. Так что это э, так сказать, довольно прямолинейно получается из того определения, которое я приводил. Вот. Ну, для порядка я напомню, что такое примитивно-рекурсивные функции, потому что как-то в последнее время они вышли из моды. Вот. Ну, вот, это функции, которые порождаются вот этими тремя, обычно определение такое, они порождаются из исходных функций тождественного нуля, Функция последователя, добавления единицы, и функция проектирования на каждую координату. Ну, последовательным применением операторов композиции функций, то есть подстановки одних функций в другие, и примитивный рекурсии. Сказать, некоторая простая формула. Ну, таких, э, некая самая простая форма, э, формула рекурсии. Вот. Ну, есть еще... Замечательная теорема Рафаэля Робинсона, которая вот во втором э, как бы абзаце здесь сформулирована. Если мы рассмотрим, оно, она описывает одноместные примитивно-рекурсивные функции. Э, Эта теорема технически достаточно полезна. Если мы рассмотрим множество всех одноместных функций на натуральном ряде, вот, э, рассмотрим э, так сказать, две фиксированные функции – это… Э, Добавление единицы, опять же, функция последовательной. Вот это довольно экзотическая функция, так сказать. От числа нужно отнять корень квадратный, целую часть корня квадратной возведенную в квадрат. Такая вот функция q. То вот из этих двух функций, если мы рассмотрим под алгебру, порожденную обычным по координатным сложениям функцией, вот композиции функций и вот такую вот итерацию оператор итерации простой значит в точке n это просто n на итерация функции p вот то оказывается мы получим все одноместные примитивно рекурсивные функции это совершенно нетривиальный результат рафаэля робинсона вот а, значит но а, Примитивно-рекурсивно представимые структуры были э, введены также Анатолием Ивановичем Мальцевым в 61 году. Потом почему-то они были забыты, ряд э, математиков вернулись к этому, э, к этому понятию. Ну, в, в частности, Серж Григорьев, Цензор э, э, Ремал, э, Нерод. Вот. А, так сказать они в основном рассматривали полиномиальную вычислимость ну, а примитивно рекурсивная как промежуточный шаг в как бы, доказательство полиномиальности, потому что технические примитивная рекурсивность, разумеется, гораздо проще доказать, чем полиномиальную вычислимость. Ну вот, после очередного большого, так сказать, перерыва, уже совсем недавно, в вот, последние, ну, условно, пять лет, ряд авторов, вот, которые перечислены на этом слайде, Баженов, Дауник, Алимулин, Мельников, а также Н.Г. Вот, вернулись активно к этой тематике в терминах так называемых пунктуальных структур. Я сейчас не буду в это углубляться. Пунктуальное вычисление ⁇ это некие, некая новая парадигма вычислений, которая возникла даже из, ну, я бы сказал, из, прикладных, из, из прикладной области. А вот эти пунктуальные структуры были, так сказать, предложены вот этими авторами как, как бы математическая формулировка вот этой вот этого подхода к вычислимости. Ну и вот, в работах этих авторов как раз, опять же, выдвигается, выдвигается тезис, что, выдвигается тезис, что вот примитивная рекурсивность как раз и правильное понятие, для вот, э, концептуального изучения вот этой вот пунктуальной вычислимости ну вот, э, э, э, в нашей совместной работе селивановой э, вот это понятие пунктуальных структур э, э, ну вот, охарактеризовано в терминах в терминах э, вот, э, мальцевского определения что вот, структура B является пунктуальной, тогда и только тогда, когда существует такая примитивно-рекурсивная конструктивизация этой системы, вот такая вот нумерация, где все примитивно-рекурсивно, такая, что она еще и примитивно-рекурсивно бесконечно. То есть просто можно выделить примитивно-рекурсивную бесконечную последовательность, так сказать. Ну, очень такая простая характеризация. Вот. Но. А, собственно, да, а, так. А, ну, и еще, может, пару слов про вот эти вот э, э, вот важный вопрос состоит в том, что вот эти пунктуальные структуры, но ну, э, формально они как определяются. Это просто примитивные рекурсивные структуры с основным множеством натуральный ряд. А, я напомню, что если э, в случае общей вычислимости это два эквивалентных понятия, то э, значит, брать весь натуральный ряд или какое-то вычислимое подмножество, то в случае примитивной рекурсивности это не так. То есть есть интересные примеры, вот, например, графа, который примитивно рекурсивен, но не является пунктуальным. Вот. Такие, такого рода примеры существуют. То есть уже вот на этих примерах видно, что примитивная рекурсивность на самом деле сильно отличается по своим свойствам от общей вычислимости в плане представления структур. уже на таких базовых как бы, понятиях уже видно, что возникают некоторые э, вариации по сравнению с классической теорией вычислимости, важные такие вариации. То же самое происходит и для полиномиально представимых структур, вот. Ну, я тут их как P-представимые, иногда p time представимые пишу, это одно и то же на самом деле. Ну, вот определение, принадлежащее, ну, по-видимому, впервые формально появилось оно в работе цензора вот, и Реммела, если не ошибаюсь, структура э, полиномиально представима, если она изоморфна э, полиномиально вычислимой структуре. Ну, а что такое полиномиально вычислимая структура? Как бы Универсум этой структуры является полиномиально <coughs> вычислимым множеством слов в каком-то конечном алфавите. Ну и, опять же, э, значит, э, э, сигнатурные предикаты и функции являются полиномиально вычислимыми это как бы вот вариант американского подхода но если мы посмотрим э, как бы русский э, вариант этого он насколько я понимаю вот это удивительно впервые возник совсем недавно вот в нашей работе с павлом алаевом я по крайней мере раньше не видел но возьмем просто вместо нумерации вот э, э, да? что такое поименование это любая функция у которой Область определения ⁇ это полиномиально вычислимое множество слов в каком-то алфавите. Вот. И ну, значит, можно так сказать, некие понятия, ну, базовые понятия теории нумерации а, привести в этом в полиномиальном контексте. Ну и тогда вот структура а, а, будет называться... Полиномиально конструктивизируемые, если вот существует такое поименование этой структуры, ну, опять же вот, в котором сигнатурные предикаты и функции, и предикат равенства э, оказываются полиномиально вычислимыми. Вот Мы опять получаем два варианта э, – русский и как бы, а, английский, русско-американский. Да? Но э, э, в общей вычислимости они эквивалентны. В примитивно-рекурсивной вычислимости они тоже эквивалентны. Вот. А в контексте полиномиальной вычислимости это оказывается интересным открытым вопросом. А вот эти вот, полиномиально-конструктивизируемые структуры, на мой взгляд, они даже более естественные, чем полиномиально представимые. Потому что если вы, например, берете ну, конечно порожденную группу, да, у которой равенство слов полиномиально вычислимо, то вы получаете именно вот такую вот полиномиально конструктивизируемую структуру. А почему она будет полиномиально представима, это еще большой вопрос на самом деле. То есть такие структуры на самом деле встречаются предельно естественно и э, возникают чаще, чем вот эти полиномиально представимые структуры. Ну, поэтому мы с Павлом Алаевым задались вопросом, вообще-то они эквивалентны или не эквивалентны эти два понятия. Ну и результат оказался интересным. Во-первых, Во мы показали, что все-таки в некоторых важных случаях это одно и то же. Не эквивалентно действительно. А именно, вот если структура полиномиально конструктивизируема, вот, если мы возьмем любую конечно порожденную под структуру, да, она, конечно, будет тоже полиномиально конструктивизируема, но она еще будет и полиномиально представима. То есть для конечно порожденных структур эти понятия эквивалентны на самом деле вот. но а, другой интересный вопрос когда любая а, а, ну является ли любая полиномиально вычислимая а, вот, мы еще называли это полиномиально вычислимая фактор структура но это вот то же самое что полиномиально конструктивизируем когда оно изоморфно Полиномиальный изоморф, то есть изоморфизмы представляются полиномиально вычислимыми функциями, полиномиально вычислимой структуре. Ну вот тут э, результат совсем интересный, это, возника... это зависит от э, э, открытых гипотез, теории сложности вычислений. Ну вот если p равно np, то тогда любая полиномиально вычислимая вот эта фактор-структура будет полиномиально изоморфна некоторой... некоторой полиномиально вычислимой структуре ну а если ну не просто P не равно np а чуть более сложное условие что второй уровень полиномиальной иерархии отличается от э, двойственного уровня то тогда э, вот существует полиномиально вычислимая фактор структура даже пустой сигнатуры которая не является полиномиальной замок таким образом ну, как бы однозначно сказать нельзя, что они не эквивалентны, но, как бы, скорее всего, не эквивалентны эти два понятия. Вот, так что, вот, э, по крайней мере, вот еще одно э, естественное понятие этой теории, оно э, было обнаружено, и оно, не, как бы, скорее всего, не эквивалентно. Вот, Про полиномиальные э, структуры в целом я еще упомяну два интересных результата Павла Алаева. Вот. Ну вот первая теорема такая она, ну, усиление некоторого результата цензора Ремела более раннего что любая вычислимая локальная конечная структура на самом деле является полиномиально представимой на самом деле вот если локально конечная структура, то есть любая конечно порожденная подструктура вообще конечна, да, то тогда как бы даже вычислимость эквивалентно полиномиальной вычислимости. Там можно строить очень, очень, так сказать, э, э, странное представление. Ну, растягивая как бы, входные слова, вот, э, чтобы они стали, чтобы функция, э, чтобы представляющая функция стала полиномиально вычислимой. Вот. Ну э, и вот э, еще вот одно отличие э, с э, с вычислимой теорией структур. В вычислимой теории структур очень много работ посвящено так называемой вычислимой категоричности, понятие, опять же, восходящее к Мальцеву. И это понятие также активно изучается в примитивно-рекурсивном случае. Но вот для полиномиальной вычислимой... Я не буду ее формально даже определять. На самом деле определение вычисляется вот из приведенной здесь теоремы. Если вот какую бы полиномиально вычислимую структуру бесконечную вы не взяли, да, то у нее есть э, полиномиально вычислимая копия, которая не является полиномиальной на этой структуре. Ну, то есть, э, э, как бы, полиномиально категоричных бесконечных структур не существует вообще. То есть, в этом, в этом смысле, вот, теория э, вычислимой категоричности для полиномиальных структур, вот она пустая, она, она сводится к этой теории, наверное. Вот, ну, теперь я перейду вот этим э, к примерам э, вычислимых э, числовых полей. Но ну, э, на этом слайде я просто э, напомню, э, что вот, э, ну, теория э, вычислимых структур, она вообще начиналась с теории полей. Вот результаты Юрия Леонидовича, э, замечательные по, теории, по вычислимым полям, э, по конструктивным полям, и результаты Рабина там, и... Э, фролиха шеферсона даже более ранние результаты они вот э, так сказать активно использовали тот факт что многие э, ну, стандартные факты из алгебры э, совершенно неудивительным образом они так сказать, имеют вычислимые аналоги но ну, в частности вот эти вот результаты о э, как бы э, кольцах многочленов да? многочленов. Ну, вот, тут приведены пара таких результатов, потому что они постоянно, конечно же, возникают такого рода э, вопросы. Ну, вот, например, можно как бы, э, если у нас имеется э, э, нумерация какого-то э, э, кольца, то можно индуцировать естественную нумерацию кольца многочленов. Ну, практически однозначным образом она строится по нумерации кортежей натуральных чисел да ну и это все можно продолжить на полином от многих переменных ну вот э, в этих нумерациях всякие там естественные функции типа подстановки в полином кого-то и значения, вычисления значения они будут вычислимы ну вот э, для подавлять ну тоже э, вот эти функции из э, как бы э, арифметики полиномов они все вычислимы это давно и хорошо было известно в теории вычислимых структур, но так сказать для подавляющего большинства этих результатов примитивно рекурсивные аналоги получаются как бы прямолинейно просто просто проверка так сказать непосредственно получается, что они и примитивно рекурсивно тоже вычислимы, но не для всех вот я расскажу о некоторых результатах, которые для которых, так сказать, примитивно-рекурсивные аналоги э, далеко не так очевидны. Но это связано, э, в частности, вот, э, с операцией вещественного замыкания э, поля. Ну, вот, для простоты мы рассмотрим только числовые поля. А, значит, R, а, значит, вот это вот красивое, это, как всегда, а упорядоченное поле действительных чисел через от R обозначим ну, множество конструктивных э, числовых полей э, значит упорядоченных полей действительных чисел ну это вот, то есть нумерация такая что ее образ как бы задает конструктивное упорядоченное поле действительных чисел ну грубо говоря это вот и есть э, все э, конструктивные упорядоченное поля действительных чисел. Ну вот по любому такому полю, естественно, можно построить его вещественное замыкание. То есть это просто множество всех вещественных корней, полиномов с коэффициентами из этого поля. Вот, ну я вот эту нумерацию обозначу, вот эту, обозначаю вот это альфа с крышкой. Ну, значит, на как определяется? Вот это, вот это ну, Формально достаточно важное такое ä, понятие, вот, поэтому я его здесь прописал. Ну, вот сначала ведем вот такое вот отношение и K. Оно означает, что вот эта вот нумерация, индуцированная нумерация одноместных полиномов, как бы, да, ä, вот, ä, ну, либо вот этот ä, итый ä, одноместный полином он является нулевым, ä, либо этот полином имеет ну, не более как корней действительно корней вот ну тогда вот это вот альфа с крышкой вот на паре чисел определяется таким образом если этот предикат выполняется то это просто 0 будет. Вот. но ну, это такой тривиальный случай а если нет то тогда вот это есть k плюс 1 считая ну у нас же упорядоченный поле вот, самый маленький побольше и так далее k плюс 1 корень вот соответствующего уравнения а плюс 1 по величине. Ну, вот Это будет некоторая нумерация и вещественного замыкания поля А вот, внутри поля действительных чисел. Вот. Ну, также можно э, рассмотреть алгебраическое замыкание уже вот этого поля А с крышкой. Оно строится прямо вот как по формуле Гаусса комплексных чисел. Такая Простая конструкция. Но ну, вот э, тем не менее э, здесь некие вещи, были э, замечены, которые, ну, вот, как все больше кажется, некоторые из них были новыми. Ну, Во-первых, э, э, можно доказать, что э, значит, ну, после теоремы э, Рабина, гершова Мэдисона, значит, Рабина – это о, о, об алгебраическом замыкании, о вычислимости алгебраического замыкания, гершова Мэдисона – о вычислимости вещественного замыкания, ну, нетрудно показать, что если вот конструктивизация вот эта альфа, она нам дана, то альфа с крышкой, вещественное замыкание, оно тоже будет вычислимым. Ну и более того, значит, это, вот это алгебраическое замыкание, это вычислимое поле ну, со свойством разложимости. То есть можно как бы, значит, да, оба, оба вот, да, вот, это означает, что это поле является, у него эта самая разложимость тоже вычислима. Вот. но э, я это привел, потому что здесь нужна не общая конструкция, вот, э, которая была у Мэдисона, а лучше э, некая, э, некую, чай, некую специальную конструкцию взять, для которой аналог примитивно-рекурсивный вычисляется легко. Вот. Ну и вот эти э, новые результаты, даже о таких фундаментальных объектах и э, хорошо известных, вот содержатся в следующей теореме. Э, она... Касается связи таких вычислимых числовых полей с множеством всех вычислимых действительных чисел. Это такой важный объект, который встречался в конструктивном анализе, в разных его изводах, так сказать. Ну, всегда вот это понятие возник, значит, возникало. Теперь вот в вычислимом анализе это понятие тоже возникает. Наверное, даже у... Тьюринга, вот в этой его классической работе оно возникало. Так вот, если мы рассмотрим поле всех, ну, значит, вычислимое вещественное число, это просто предел последовательности рациональных чисел, которая удовлетворяет вот такому условию. Ну, легко видеть, что это последовательность будет, последовательностью Каши тоже. Вот, но ну, такие последовательности называются быстрыми последовательствами Каши, они быстро сходятся. Вот Это поле, оно обладает само по себе, поле всех веществ, э, вычислимых вещественных чисел, само по себе э, обладает интересными свойствами. Именно ну, оно, естественно, счетное, да, оно вещественно замкнутое. Это, так сказать, нужно некое доказательство, сложно э, провести. Но оно вот не является представимым весьма интересный результат то есть бывают естественные примеры невычислимо представимых числовых полей вот например вот это поле ну и вот значит теперь значит можно доказать как я уже сказал что если альфа это любое любая конструктивизация числового поля то вещественное замыкание будет тоже а оно будет обязательно упорядоченным под полем вот этого. То есть любое конструктивное поле содержится в поле вещественных чисел. Но это элементарно. Замечание, оно на самом деле было известно. Вот второй факт достаточно интересен. Он даже не был известен в литературе. Видимо, кто-то, просто никто не задал вопрос о связи конструктивных полей с полем всех вычислимых действительных чисел. Ну вот, выполняется, имеет место следующее, что если у нас есть любое а, конечное множество вычислимых действительных чисел, да, то, тогда, а, то тогда можно найти, а, как бы, конструктивное поле, которое содержит это конечное множество. Вот. Ну и отсюда следует, например, что определение всех вот этих конструктивных полей, а также всех конструктивных полей со свойством эффективной разложимости на многочлены значит в кольце многочленов они просто их объединение совпадает со множеством всех вещественных чисел ну вот в приложениях которых я упомяну надеюсь у меня времени хватит для этого вот это будет использоваться следующим образом на самом деле например если у нас есть вещественная матрица до да, коэффициенты которой вычислимые действительные числа, да, то всегда можно найти конструктивное поле такое, что все коэффициенты этой матрицы в нем содержатся. Ну, а вот по первому пункту можно считать, что это поле и вещественно замкнутое, то есть там все вопросы можно решать. тогда. Оно будет, так сказать, конструктивно, и, и, и вещественное замыкание тоже будет конструктивно. Вот, и значит, ну это достаточно простые вещи. Теперь, что происходит для примитивно-рекурсивных полей? Вот здесь э, не так ситуация тривиальна. Но, ну, как я вот уже сказал, э, значит, Ершов и Мэдисон доказали вот, э, аналог классической теоремы Мартина Шрайера, что если, э, поле, э, что если упорядоченное поле конструктивизируемо, то его вещественное замыкание тоже конструктивизируемое. Это всегда как, как бы выполняется. Да? Вот, э, э, что по поводу примитивно-рекурсивного аналога вот этой теоремы Ершова-Мэдисона? Но э, вот мы нашли э, для всех полей, э, скорее всего, это не так, то есть у нас нет этого доказательства для всех, для любых примитивно-рекурсивных полей, но вот для полей, которые примитивно-рекурсивные Архимедовы, это так. Э, вот Назовем поле примитивно-рекурсивное, э, действительных чисел, примитивно рекурсивно Архимедова, ну вот поле с нумерацией. Если по номеру любого элемента можно примитивно рекурсивно найти э, натуральное число, которое ограничивает. Это число. Вот это, ну, это использование сколиновских функций, примитивно рекурсивных сколемовских функций. Тут вот надо сказать, что была, в контексте конструктивного анализа была замечательная книга Гудстейна, да, где он использовал вот эти примитивно рекурсивные сколемизации вот, ну, промышленным образом и доказал массу интересных результатов. Ну, вот, я не нашел. Вот, может, я внимательно смотрел, еще нужно просмотреть. но почему-то вот именно примитивно-рекурсивной Архимедовости я там не нашел. Поэтому пока я считаю, что это, что это мы ее придумали. Вот. Ну, вот для таких полей а, можно доказать, что вещественное замыкание, оно тоже будет примитивно-рекурсивным а, упорядоченным полем. То есть вот такое частичное обобщение теоремы Ершова-Мэдисона было установлено. Вот. Ну теперь, а, как решать уравнение? Как решать уравнения в таких а, примитивно-рекурсивных полях? Ну, тут вот а, и имеется классическая теорема Фролиха и Шеферсона о том, что а, вот а, а, конструктивное поле, а, в нем можно вычислимым образом находить корни все, да, то есть, а, как бы, ну, последовательность всех корней, вот. А, Тогда и только тогда, когда можно разлагать э, вычислимым образом полиномы от одной переменной вот с коэффициентами в этом поле. Вот. Это не простой, но нетривиальный факт. Ну, вот он достаточно прямолинейно, пере, ну, абсолютно прямолинейно переносится на примитивные рекурсивные поля. Вот мы сначала это заметили, ну, вот, э, потом мы доказали, что вот это свойство э, э, иметь э, свойство возможность находить корни примитивно рекурсивным образом она, то, она сохраняется вот при операции вещественного замыкания вот это прас означает примитивно рекурсивно архимедово и с примитивно рекурсивным сплитингом то есть, ну вот, со свойством разложимости, то это свойство полностью сохраняется. Вот. Ну, и, вот, как я уже говорил, у нас был вот этот результат, что любое конечное множество вычислимых э, действительных чисел можно включить в вычислимое поле. Спрашивается аналог для примитивной рекурсивности. Есть или нет этого? Ну, Во-первых, в литературе по вычислимому анализу э, довольно много работ посвящено э, примитивно... Э, значит, множеству примитивно-рекурсивных действительных чисел, РП, я его обозначаю. Вот. просто те вещественные числа, которые, как бы, для которых существует вот эта быстрая последовательность Каши, примитивная рекурсивная послед... быстрая последовательность Каши рациональных чисел, которые сходятся к этому числу. Ну естественное определение. Но вот, тем не менее, теорема здесь другая. Что, опять же, все примитивно-рекурсивные упорядоченные поля содержатся вот в этом поле всех примитивно-рекурсивных чисел, но их объединение – это собственное множество. То есть тут отличие существенное. Ну, тогда возникает вопрос, а, а, все-таки, а какие же эти поля бывают? Ну вот э, в частности, вот мы доказали, что э, существуют такие поля, э, вот эти прас, прас да, сокращенно э, любой степени трансцендентности. Э, вот. Почему это интересно, потому что для полиномиально представимых полей, мы с Павлом Алаевым долго искали такие примеры, ни одного такого примера не, не знаем. Вот, так что здесь э, серьезное отличие от э, полиномиальной вычислимости есть. Но, тем не менее, вот для, даже для конкретных вот этих знаменитых чисел Е и Пи да, можно доказать, что это получаются такие поля. все-таки. То есть можно взять, добавить вот это число к рациональным, потом взять вещественное замыкание, и оно будет таким хорошим полем. Вот. Теперь э, ну, время поджимает, поэтому я э, скажу, очень коротко о наших результатах с Павлом Алаевым. Они уже достаточно давно были опубликованы, в 2018 году. Вот. Ну, значит, ну мы доказали, что поле всех алгебраических вещественных чисел оно полиномиально представимо. Полиномиально представимо, правда тот сильно настаивает, что это такой уж наш результат не приходится, потому что фактически это следует из очень длинной цепочки результатов, доказанной в компьютерной алгебре. То есть, в принципе, можно так сказать, что в неявной форме это было известно. Это было известно, но, правда, некоторые оценки у нас все-таки улучшены. То есть у нас некоторые вещи мы сами доказывали. Вот. Ну и... Я считаю, основное достижение нашего этой теоремы в том, что мы связали две области, которые до сих пор были просто разделены пропастью. Это компьютерная алгебра, это практически важная область, которая бурно развивается, и теория представимых структур. Ни одной ссылки из в компьютерной алгебре на нашу область я не видел. На самом деле они тесно связаны, как выясняете. Ну, э, еще что мы э, с Павлом э, Алаевым сделали, мы просто э, честно посмотрели на литературу по компьютерной алгебре, и там, наряду с аналогом вот того представления э, алгебраических чисел, о которым я говорил, через порядок корнем, это порядковое представление мы его называем, есть еще и два других представления, одно из них знаковое представление, ну, вот оно довольно экзотическое такое, но... Тем не менее, оно важно вот, в алгебраической геометрии, и оно в компьютерную алгебру тоже перекочевало. Вот, есть, было такое, такое представление в литературе. И еще одно представление, самое естественное, через изоляцию корней. То есть, когда корень представляется минимальным многочленом и, и интервалом, который содержит точности один корнем, Это изолирующий корень. Вот мы доказали, что все эти три представления они полиномиально полиномиально эквивалентно, полиномиально эквивалентно, Несмотря на вот эту теорему Алаева, что, так сказать, вообще говоря, э, полиномиальной категоричности как бы нету вообще, но для естественных структур она есть. Вот, например, одно из них — это поле алгебраических вещественных чисел. Вот. Такие вот результаты, значит, у нас были. У нас были вот результаты о том, как вычислять значение полиномов. Ну, я считаю, тоже довольно интересное. То есть если мы ограничим число переменных, да, полиномы с ограниченным числом переменных, то а, есть полиномиальный алгоритм, который вычисляет а, значение рациональных полиномов. Но если мы рассматриваем, отказываемся от ограничения на число переменных, то алгоритм становится экспоненциальным. Вот, и аналогично для, для вычисления корней буквально пару слов <смех> пару слов про про значит самое приложение вот но ну, значит мы собственно говоря главная мотивация для наших работ была был вот такой факт установленный циглером и браткой ну правда так сказать после классического результата релиха о том, что вот, значит, спектральные проблемы, спектральное разложение матриц находить очень сложно на самом деле. Ну, спектральное разложение, я напомню. Ну, вот мы для простоты здесь только про симметрические матрицы, про симметрические вещественные матрицы говорим. Для них все собственные значения они вещественные. Так вот, спектральное разложение это совокупность всех собственных значений в порядке возрастания, и плюс вот, ортонормированный базис вот, собственных векторов. Так вот, базис собственных векторов невычислим. То есть по матрице, по вещественной матрице нельзя вычислить вот этот базис. Вот. Вот. Ну, а вот наши результаты, которые я приводил, они показывают, что для, во многих отношениях, во многих частных случаях это можно обойти. Вот, например, если матрица вещественная, да, то для нее спектральное разложение будет вещественным. ну и более того в любой как бы для любого вычислимого упорядоченного поля вы можете просто вычислять спектральное разложение вот а аналогично вот примитивно-рекурсивных примитивно рекурсивном случае вот в полиномиальном случае значит ситуация такая если у нас есть алгебраические э, матрица с алгебраическими вещественными коэффициентами то можно есть полиномиальный алгоритм для вычисления спектральной э, декомпозиции для любого фиксированного, для любой фиксированной границы на размерность матрицы. Как только вы границу не фиксируете, алгоритм становится экспоненциальным, опять же. И все достаточно. Тонкая. Ну, собственно, вот э, про дефору у меня времени нет говорить, хотя это, на мой взгляд, очень интересные результаты. Э, дело в том, что многие э, схемы, вот в частности мы использовали схему Годунова, э, свойства схем, свойства сходимости, они зависят от спектральных проблем. Поэтому вот эти результаты о спектральном разложении, они удачно применяются вот к тому, чтобы получить э, вот вычислимость или даже примитивно-рекурсивную вычислимость, или даже вычислимость с ограниченными ресурсами для некоторых важных классов дифференциальных уравнений. Ну вот на этом все, потому что у меня время закончилось. Спасибо.